Вообще не существует у нас того, что в мире принято называть ипотекой. Так ли это в нашей стране? Вовсе не так. Потому что опять вас обманули. Что это за ипотека вообще? Где же ипотека -то? Что там льготного? Это льготная она для того, кто ее дает. Здравствуйте, дорогие мои, снова с вами Георгий Ураган. Хотел я с вами поговорить о льготной ипотеке. Ответить на вопрос, а был ли мальчик? Ипотека. Само понятие расшифровано как вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остается в собственности у того, кто занимает деньги во владении, в пользовании этого должника. А вот кредитор... В случае невыполнения должником своего обязательства по возврату средств, по оплате там, процентов, он приобретает право получить удовлетворение своих требований за счет реализации данного конкретного недвижимого имущества. Вот что такое ипотека. В переводе с греческого это подпорка, подставка. Я Полностью разделяю именно вот это определение, именно это понятие. То есть ипотека – это залог недвижимого имущества. Имеет ли место ипотека в Российской Федерации? А я считаю, что нет. Что вообще не существует у нас того, что в мире принято называть ипотекой. У нас существует кредитование. Кредитование физических или юридических лиц. При этом в расчет берется прежде всего история кредитная этого физического и юридического лица, его способность возвращать средства, источники дохода, благодаря которым заемщик сможет гасить проценты по кредиту и основное тело кредита. То есть рассматривается именно кредитор прежде всего. А вовсе не вот эта недвижимость, которая является сутью ипотечного кредитования. И вот когда заемщик уже отработан, уже утвержден, согласован на предоставление ему кредита, вот тогда и возникает вопрос, а нет ли у этого заемщика каких-то дополнительных гарантий исполнения своих обязательств? Знаете, это может быть его автомобиль, драгоценности, золото-бриллианты, а это может быть какие-то предметы искусства, это может быть и недвижимость. Кстати, недвижимость чаще всего. И вот тогда включается некий инструмент, он закладывает свою недвижимость, а таким образом появляется обременение в виде залога со стороны кредитора, со стороны банка, может быть, быть и со стороны физического лица. И тогда вот эта вот недвижимость выступает гарантией того, что он исполнит свои обязательства. В случае, если что-то поменяется на рынке, на что первое и кто горит? Горит как раз заемщик на ту сумму, что внес наличными, что внес... Вот то, что называется кэшдаун, тот процент 15-30% от стоимости приобретаемого объекта, который он положил, чтобы остальное занять у банка. Второе, на что он горит, он горит на этот объект недвижимости. И как мы с вами помним из определения, теперь взаимодавец, тот, кто предоставил этот займ, он может удовлетворить свои требования к заемщику благодаря тому, что будет реализовывать объект его недвижимости. И как во многих странах мира это действует? Забирая объект, я вот встаю, вышел и до свидания. И никаких претензий ко мне не может быть, потому что объект недвижимости являлся залогом и обеспечением. Ничего другого в качестве залога не выступало. Так ли это в нашей стране? Вовсе не так. Вспомним. Кредитовался-то человек. А вот тот объект недвижимости, он всего лишь выступал дополнительной гарантией, всего лишь был таким инструментом. Выступал в качестве залога. И вы знаете, если после реализации указанного, заложенного, обремененного залогом объекта недвижимости, средств на компенсацию требований заемщика будет недостаточно, то никто вам никуда уйти спокойно не даст. Начнут дальше трепать нервы, начнут дальше собирать с вас то, что недополучили после реализации. Как, что это за ипотека вообще? А, это обычный кредитный договор, и дальше к нему какие-то условия. Ведь начнут трепать нервы вам, ведь вам не позволят содержать каких-то там, ну, условно, домашних животных. В общем, любым образом удовлетворять свои там какие-то высокого уровня потребностей, вам не дадут, закроют выезд за границу, у вас арестуют автомобиль, у вас прочие имущества, опишут и попытаются реализовать с торгов, например. В нашей ситуации то, с чем мы имеем дело, это просто кредитование физических лиц. И да, инструменты залога недвижимого имущества здесь применяются. Я бы сказал, что то, с чем мы имеем в России, это вовсе не ипотека, как в той песне, да? Все не то, чем кажется. Если на клетке с боеволом написано «Лев, не верь, глазам своим учат Козьма Прудков», так вот, это не ипотека. Точнее, Это не ипотека. Когда в других развитых странах, например, выдают ипотеку, что изучают прежде всего? Объект залога, недвижимость. Мы обратились в банки, мы пришли с целой серией объектов, которые говорим, пожалуйста, предварительно аккредитуйте их на предмет ипотеки. И нам говорят, заемщик первичен, приведите заемщика. Так что слово ипотека – это такое несколько навязанное понятие, ну, для наших, нашей реальности. Если вещи называть своими именами, ипотеки в стране нет. Обратите внимание, она практически запрещена под залог какого-либо самого огромного и очень дорогого объекта недвижимости нельзя выдать ипотеку, если заемщик не может показать источника возврата средств. где же ипотека то? А у нас появляется новое понятие льготная ипотека. Это вы знаете по моему мнению такой бренд льготная ипотека, ипотека с господдержкой, Граждане начинают понимать, что теперь государство их поддержит в очередной раз. За них будет доплачивать вот эту вот ипотеку, делать их льготной. И в очередь они выстроились за этой самой льготной ипотекой. Вот что там льготного? Вот я вижу рекламу объектов некоторых, недвижимости, где предлагается ставка по ипотеке 2,8%. Ну, куда ниже, чем вот эта ваша 6,5 была льготная. Слушайте, машины продаются, ставка по там кредиту 1%. Ну, слушайте, есть такие завлекалки. Что льготного-то? В стране, в мире бушует коронавирус. Доходность по американским государственным ценным бумагам отрицательная. Куда вкладывать деньги? Американский фондовый рынок перегрет. По всем показателям, коэффициентам уже давно должен рухнуть. Америка выпускает в год, в прошлый год, четверть всех долларов, которые только есть в мире, за один год. Слушайте, выдает этим малозащищенным, малообеспеченным кучу денег, которые все попадают на тот же фондовый рынок. Про европейский фондовый рынок и говорить не хочу. В стране куча акведов сегодня, практически внутренними, внутренними документами банков запрещены к рассмотрению для выдачи кредитов. Ну, посмотрите, ведь это же коронавирус. Ну, какой аквапарк, какой детский центр, какой ресторан? Уж я не говорю про ночной клуб. Или там, слушайте, куча бизнесов лишились возможности получения кредитов. Страна в этот момент называет льготной ставку по ипотеке 6,5% и выдает ее под гарантией, Невероятные. Вы посмотрите, насколько гарантирован этот самый кредит с точки зрения того, кто его выдает. Во-первых, часть платежа вносит сам заемщик. Значительную часть 15-30%. Во-вторых, этого заемщика подлупо изучили. И этот заемщик, оказывается, доказал, что есть у него источник возврата средств. Его кредитную историю изучили, родственников изучили, машины, квартиры, дачи. Все изучили. Мало того. А если он не отдаст эти деньги, еще и дополнительная какая прекрасная гарантия. Заложенный объект недвижимого имущества, который тоже банк отметет себе и на этом не остановится. Он начнет и дальнейшее производить действия, чтобы выкружить все недополученные им деньги по данному значит, кредиту с этого заемщика. Что там льготного? Это льготная она для того, кто ее дает. Ставка 6,5. Да прекрасная, в трудные особенно времена. А по сравнению со ставкой по ипотеке в развитых странах современного мира, так она в разы выше льготная. И вот весной этого года пожили люди с льготной ипотекой, ломанулись получать деньги под нее. У всех возник вопрос, когда отменят льготную ипотеку. Вы знаете, я с несколькими людьми поспорил о том, что ее вообще этим летом не отменят. И что же произошло? А вы знаете, чудо. Ее продлили на год. Вывод какой? Я споры свои все выиграл. Но не буду я ничего получать по этим спорам. Потому что опять вас обманули. Подождите, была льготная ипотека. Выдавали деньги под 6,5% с объемом там покупки до 12 миллионов рублей. Сегодня выдают под 7%. И значит, максимальная стоимость там 3 миллиона. Это же совсем другой продукт. Это вообще другое дело. Но называют точно так же. Говорят, мы продлили. Что вы там продлили? Вы мне Мерседес Жигули продлили? Считаю, что очередной раз мы наблюдаем не ипотеку, не льготную, не продленную, остановленную, но названную как бы продленной. Почему продлили? Да потому что это бренд такой, на который вы бежите, сломя голову, вы так хотите чтобы вам государство господдержку оказало, чтобы вам как-то вот эту халяву словить, чтобы льгота вам была. что не назови льготным, так они бегут это покупать. Так что не было никакой ипотеки. Не было и нет в стране. И не было никакой льготной. И не была она продлена. Вот мой вердикт. Если называть вещи своими именами, если русский язык не коверкать. Но вы знаете, маркетологи, а самые мощные маркетологи у нас у страны, они умеют. Я более того, хочу еще раз упомянуть такого Недыхалова, питерского парня, ролики которого я посматриваю. и Он выразил одну очень интересную мысль. а вот знаете, вы когда покупали первичку, вы брали льготную ипотеку. Вам давали ее по этой низкой ставке на длинный срок. Но это когда вы покупали первичку. А вот когда вы соберетесь ее продавать, она внезапно, попадает в разряд вторички. И никакой там льготной ипотеки нет. И знаете, что происходит? Приобретатель этого объекта получит, например, кредит на абсолютно других условиях. И что нам Недыхалов предлагает? Он предлагает нам сравнить сумму выплаты по ипотеке, которую вы сегодня вносите за эту квартиру, и сумму, которую будет платить уже ваш покупатель. А там она не льготная. Если вы хотите, чтобы платеж был такой же, как у вас сегодня, вам свой объект, приобретенный за 10 миллионов рублей, нужно будет переставить, переоценить за 7,7. И вот тогда платеж по его ипотеке будет равен вашему льготному, платежу по вашей ипотеке. Вот так произойдет, если вам придется продавать квартиру раньше. Если принять эту оценку верной, если полагать, что квартира эта стоит 7,7, то на одну секундочку вы купили за 10, то, что стоит 7,7. А страна, скорее всего, выдала вам кредита 8,5 против того, что стоит 7,7. Как будем выкручиваться из этого вот пузыря, непонятно. Я слышал мнение, что, скорее всего, весь удар примут на себя банки. Скорее всего, это так и будет. Не такие уж жуткие деньги, не такая уж бедная страна. Но то, что ситуация очень неоднозначная, это безусловно так. Однако, если какая-то есть сложность, какая-то непоняточка, то разбираться во всем этом лучше всего, если вы с трезвым умом подойдете к решению вопроса, а значит, вы хотя бы для начала своими именами назовете ситуацию, в которой вы находитесь. Дело в том, что это YouTube, общественное, считаете вещание. Не могу своим именем назвать то, что происходит. Всем желаю успеха, рынку, отрасли. Считаю, что господдержка, Должна оказываться строительной отрасли. Ну, примерно 30% населения в этой отрасли сегодня работают. Это же ведь сколько рабочих мест. Изменяется облик страны. Вы знаете, построят эти метры, они же пустыми стоять не будут. Значит, жить будем лучше, просторней. Да, в Америке сегодня 75 метров на человека. У нас пока там 27. Ну, все не Азия, где там Япония, Сингапур, там, Китай 6, 8, 9 метров. Не так плохо все у нас. Рад, что движемся вперед. Надеюсь, города будет удобней. Вижу, как меняется транспортная инфраструктура. Вижу, как ипотека помогает развиваться в строительной отрасли. Надеюсь, что это все поможет. Но врать себе все равно не буду. На этом все. С вами снова был Георгий Ураган о не ипотеке, не льготной и вообще о наших фантазиях на эту тему. Спасибо. До следующих встреч.